Ребята, всем привет, сегодня я буду рисовать единорога красками. Ребята, пишите, о а чем вы любите рисовать в комментариях. Я люблю рисовать и карандашами простыми, и красками люблю рисовать, фломастерами, ручками цветными карандашами так что я много чем могу рисовать начнем мы с водки рисуем сначала вы нарисуете единорогу карандашом а потом уже начинаем его водить красками если вы будете тоже красками рисовать если вы будете цветными карандашами рисовать то тоже лучше нарисуйте сначала простым карандашом а потом уже рисуйте цветными ребята, не забывайте подписываться когда вы подписываетесь, я вижу, что вам мои видео интересны, я стараюсь больше видео снять для вас, чтобы вам было интересно. Давайте с вами нарисуем а радужную единорожку, у нас будет красивый и радужный, теперь рисуем его ушки. И еще одно ухо такое. Разукрашиваем гриву в виде дороги. Там у нас бот разноцветный. Сделаем несколько цветов. griou para já Продолжим хвостики его рисовать. У нас будет зелененький. Но не весь зеленый, а разноцветный будет. Несколько цветов можно рисовать. Теперь рисуем зеленый. еще что, здесь Теперь нам осталось еще чуть-чуть закрасить гриву ее Она да, у нас была от оранжевого цвета. Такой вот фон я сделала розовым цветом. Рисуем глаз. И рок рисуем.